Очень хочется поздороваться а не сразу начать. Как у вас дела? И здесь такой штрубаус. Привет, Мондро. Давай. Если бы эту фишку знала Додо, она бы классно спела этот джазовый стандарт. Какие песни, какой голос. А с другой стороны, кто-то скажет, ну и что? эта фишка тадн дадн. Постоянно ты ждешь от нее что-то, что вот обязательно будет интересным и прикольным. Звездная болезнь уже пробивает, прекратите. Что случилось ее голосом? Как поет сегодня Надя Дорофеева или Додо. Лидер вокального обучения, эксклюзивный дизайнер вокала Вероника Воршик представляет. Мне уже многие просили сказать мое мнение насчет того, как Додо поет сегодня. Какой именно мой взгляд на ее сольную карьеру? Что у Додо -ДО сегодня есть в голосе? Полетность голоса и четкость ритма, четкость также еще и ее вокальной дикции. Ладура, твоих, моих, нежно, микст. причем хороший микс, чистый. а вообще у нее задача переключаться стильно и эффектно с одной техники на другую делать такой контраст голосом переключаться с вокала на речитатив или с вокала на вокальную фразировку и получается прикольно Делает акценты, она может рычать, она может делать все, что угодно. Элла Блин, это джазовый стандарт на самом Скэт это вид импровизированного джазового кализа. И вот для такого вот скета нужно знать особую фишку, чтобы получился вот этот вот джазовый стандарт. Эта фишка ТАДН ДАДН. Кто изучал английский язык, американский английский, вы делали СОНГ. Сонг, такая небная небный звук такой, да. И здесь вы делаете тадн, тадн, через это небное н, да не тадн, да -дн. А та -дн да -дн. и эта именно штучка помогает вам очень быстро играть делать такие скет вокализы вашей песни то есть смотрите да да это неправильно делается чтобы у вас такая фишка классная получилась, вот такой вот джазовый стандарт скет классно спеть вам нужно научиться делать это та -дн да -дн. Та -дн да -дн. типа дны -э". та -дн да -дн. И дадай. Или же Вот тогда у вас получится дадан, стандарт. Попробуйте вы так сделать сейчас. дадан, дадан, дадан, дадан, дадан, дадан, раз. дадан, дадан, дадан, дадан, дадан, а теперь попробуйте <свист> А теперь что-нибудь быстро. Молодцы. У кого из вас получилось? Если бы эту фишку знала Додо, она бы классно спела этот джазовый стандарт.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 когда сольная карьера затягивается, певец начинает расслабляться и перестает следить за тем, чтобы в его голосе, в его пении Песни звучали интересно, классно и как-то разнообразно. Это знаете, как магазин, который когда открывается, или кафе какое-то, поначалу они стараются изо всех сил тебя как-то привлечь, дают тебе какие-то бонусы, какие-то карты лояльности, еще там всего-всего-всего, только приходите, приходите, как будто всегда так будет. Но затем, когда уже кафе наработало своих клиентов, вроде бы уже пошло все как надо и устроилось, все идет по конвейеру. Также и происходит, к сожалению, со многими певцами. Нужно сделать что-то яркое, чтобы выстрелить, чтобы все заговорили о тебе. О, смотри, сольная карьера, класс. Ой, какие песни, какой голос. Как вот-вот что-то интересное, действительно уникальное. А потом просто все скатывается до обычного шоу по танцовке, костюмы, какой-то полурэп, полупение, полушепот к самого голоса, как бы и нет. Здесь, к примеру, она ну реально задыхается. И местами, когда задыхается, получается такой очень зажатый голос: Пока люблю, пока люблю, пока еще люблю. Так активно двигаться, бегать, прыгать, делать подтанцовку, все помнить. Конечно, это сложно, поэтому в данном случае она вообще минимум где-то ложает. И на молодец, она хорошо старается. Я, я знала, но играла, ну а здесь она уже не дотягивает ноты местами. А здесь ее низы реально плохо звучат. Их не слышно сквозь насыщенную музыкальную аранжировку. Особенно, когда в аранжировке столько басов. Mm -hmm. Ну и местами, конечно, она здесь поет в нос. Это уже не дефект в наше время, это даже может стать вашей фишкой, особенно если красиво обыграть интересными вокальными фишечками, приемчиками, это даже сможет быть вашим уникальным вокальным приемом в пении, очень узнаваемым, кстати говоря. Все равно, несмотря на все это, можно сказать, что голос ее еще в неплохом тонусе. Хотелось бы что-то интересное, что-то прикольное, как, например, даже Леди Гага, она что-то делает, что-то интересное, как-то экспериментирует, придерживается в основном своего стиля, но постоянно ты ждешь от нее что-то, что вот обязательно будет интересным и прикольным. И самое главное – это делать шоу, потому что сегодня народ хочет зрелищ. Поэтому костюмы, креатив, подтанцовка, разные интересные там всякая мишура на сцене. И это классно. А <свеск> <свеск> вот что такое артист. Артист – это не только певец, это еще человек, который может интересно, эффектно сыграть, который может показать эмоцию на лице, чтобы он был интересен, и его можно было не только слушать, но и на него было приятно и интересно смотреть. Вот почему люди и ходят на концерт. И до-до Надя Дорофеева отлично с этим справляется на сегодня. Вы готов? Здравствуйте! Привет! Если вы хотите найти себя, раскрыть ваш вокальный потенциал, узнать, что к чему, на что вы способны, что вы можете сейчас и что вы можете в будущем, как найти свой вокальный стиль, как найти себя, свою манеру пения, чтобы ваши песни, любые, будь то авторские или кавер-версии на какие-то песни, зазвучали эффектно, классно, в вашем стиле, с вашей душой.